прошло, что можно рассказывать да, не просто часами, а днями. Как меняется судьбы людей в маркетинговой системе, как меняются заработки людей. А, видишь, когда люди, которые имеют а, возраст, вы знаете, да, в сетевом маркетинге можно работать с любого возраста. И когда приходит пенсионер, которому, к сожалению, государство выделило абсолютно маленькую пенсию, и, как говорится, жили как хочешь, да, на маленькую пицу. У нас в зале есть люди пенсионного возраста, прикиньте, пожалуйста. О, -о, О! немало я бы сказала. Вот скажите, пожалуйста, если бы не маркетингу, куда бы вы пошли работать? Вот так, потому что силы еще есть, желание работать есть. А куда идти? Вот скажите, куда можно еще пойти? В общем, а с 35 лет серьезно организацию уже не перо, да, вы знаете? 35 лет, все, ты никому же государству не нужен, так скажем. И все, и как хочешь. И поэтому это спасение такое, которое может реализовать для себя, для своей семьи любой человек, который здесь находится. А в свои годы, конечно, когда я начала, действительно, это было 22 года назад, в 97 году, когда я работала и в банке, в национальном банке, в Ташкенте я работала, и на овощных базах, и на базах, вы помните, то время, 90-е годы, когда в магазинах абсолютно ничего не было? А на базах было все завалено. Вы знаете об этом периоде? Ну, ну не все знают, потому что если бы я там не работала, я бы этого тоже не знала. Но когда мы заходили в магазин, и там было все пусто, все полки пустые, а продуктовых было, помните, что только маргарин, что-то еще, вот, вот, вот что-то такое. Помните этот период? И когда заходишь на базу и там а, снизу доверху все завалено финскими костюмами, пальто, шикарными сапогами и так далее, все импортно шикарно, очень высокого качества, вот когда вот это все видишь, душе становится обидно, потому что миллионы людей этого не видят, а горские людей этим пользуются, понимаете? И в тот момент я понимала, что надеяться полностью на государственную работу, зарплату. Я не могла. Потому что на зарплату, пусть даже если будет премия стопроцентная от зарплаты, скажите, можно много что купить на зарплату и на пенсию, и на премию, скажите. Ничего не купишь в этой жизни на зарплату. Ну, конечно, смотря у кого какие заработки, но в среднем мы берем и понимаете, какие зарплаты. Поэтому не было выбора, и я пошла именно в маркетинговую систему. Советников было очень много, очень много советников, которые говорили, что зачем тебе это надо, куда ты пошла и так далее. У вас были советники, которые вас отговаривали от маркетинговой системы? Поднимите руки, у кого были такие советники. Почти, почти весь зал. У каждого есть такие советники, это называется «друзья в кавычках», я их называю. Потому что вроде бы желая как бы добра, в итоге получается то, что они, вас, э, они вам закрывают дорогу успеху. Поэтому слушайте только тех наставников, которые действительно у вас успешные наставники, которые реально умеют работать, умеют строить команды, зарабатывают. Вот этих наставников слушайте, потому что именно они научат вас, как строить команды. Не надо слушать соседей, родственников и друзей, которые совершенно не имеют никакого отношения к маркетингу. Потому что они просто где-то услышали, где-то у них был не, неудачный опыт, свой личный опыт неудачной в какой-либо компании. И вот с такими знаниями неудачными и неуспешными они идут вам в советов. Поэтому не надо их слушать, потому что ни к чему хорошему их советы не приведут. И в то время, когда у меня было миллион советников рядом, Слава Богу, хватило ума, как Валентин тоже сегодня сказала, благодарны в первую очередь сами себе, что хватило ума никого не слушать. Просто идти в офис, слушать обучение, смотреть, как работают успешные лидеры, вышестоящие наставники, следить, повторить, повторять и так далее. И тогда у вас обязательно придет успех. Потому что маркетинговая система – это не просто ходить и продавать товар. Да, в первой компании, в которой я работала 6 лет, там большой упор был сделан на продаже. На продаже. То есть нужно было обязательно продавать продукт. И в то же время надо строить команду. Скажите, как можно совместить, когда у тебя 80% времени уходит на то, что ты занимаешься продажем продукта? У вас хватит сил, энергии и желания еще столько же сил вложить в построение команды? Хватит? Нет. Нет, и не хватит, и у вас не хватит времени, ни сил, ни желания. Поэтому, когда я проработала там 6 лет, я поняла, что из сетевого уходить я не собираюсь никуда, но мне нужно было найти ту компанию, которая даст реально построение команды. И таким образом, когда в 2003 году я встретилась именно своим вышестоящим наставником, у меня здесь один, настоящий наставник, этот, это Тазбулат Наргалиев. И когда он рассказал всю э, маркетинг, э, вообще эта история была очень интересная. Э, встреча была вообще неожиданная, потому что в тот момент, работая в первой компании. у меня еще старший, у меня еще брат здесь работает, кто знает Бридан Пятикарат, Фархад. Э, в тот момент мы находились у него дома, у них родилась лялька, вот я с этой лялькой сидела. Они попросили, я поехала в этот момент, они поехали в офис работать с людьми. А я работала, сидела с ихлялечкой, и, значит, там, ну, домашние дела, обед и так далее. В этот момент звонок. Звонок, и... А мне некогда было брать. Ребенок плачет, обед, да, здесь горит, все. Здесь, в общем, не до звонков. И я думаю, господи, брать-не брать, брать-не брать, брать-не брать, брать, брать. Думаю, ладно, возьму, пусть я отвечу, что это кирпалат, и все. И, значит, поднимаю голову, алло, и там, значит... «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, я по объявлению, а в какую компанию вы даете объявление?» Я говорю, «Да Гербалаев уже, Гербалаев, просто чтобы отвязать». Понимаете? Он говорит, «Да, какая хорошая компания». И я думаю, «Господи, за шесть лет первый человек, который хорошо отозвался от той компании». И я там «А что, чего и таким образом?» Он говорит, «Вы знаете, я тоже там работала, сейчас я уже работаю в другой системе. А мой заработок в тот момент, в неделю, говорит». 5 тысяч долларов, я так думаю про себя, ага, очередное очередное вранье, да? Я так подумала. И за доли секунды я сократила его доход на в 10 раз, 10, и думаю, ну 500 долларов мне тоже не помешает. Почему? Потому что в тот момент я была готова что-то менять. И слава богу, что настал этот момент, потому что я ему сказала, хорошо, если это так, на самом деле, возьмите свои чеки, возьмите журнал, я должна все это видеть, я должна в журнале о вас хотя бы что-то прочитать, и самое главное — доказательство чеки. Я говорю, у меня будет всего 40 минут. Он говорит, хорошо, мы успеем. И таким образом мы встретились. Он мне сказал маркетинг, я посмотрела, увидела. Вы знаете, я просто, честно сказать, я цифры очень быстро схватываю. Почему? Потому что, ну, я просто увидела, что очень выгодный маркетинг. И думаю, так, если он 5 тысяч долларов в неделю зарабатывает, значит, у меня есть возможность к этому тоже прийти. Потому что услышала историю, мне нужно было знать, почему он ушел с первой компании. Я это узнала. И у меня, в общем то так скажем, знаете, я, я, так скажем, купила этот маркетинг. Почему? Потому что я поняла, что здесь можно заниматься и зарабатывать, не занимаясь, но ну, не, не, не, не уделяя много внимания продажам. Вот скажите, поднимите руки, кто любит продавать. Вот кто любит продавать, поднимите руки. А что так мало рук, я что-то делаю? «А кто любит строить команды, поднимите руки!» О, я, я поняла, значит, я до вас считаю эту тему. Потому что за 6 лет, продавая продукцию, я просто уже, честно сказать, я уже не могла ходить на эти продажи. У меня уже от них просто дошнило. Я не хотела заниматься продажами, но я хотела строить команды. И когда я посмотрела на этот маркетинг на нашу компанию, Phoenix, FUHO, я увидела, что здесь реально можно строить команды. Таким образом пошла работа, пошло, пошли обучение, пошло, значит первый, значит первый. Когда у меня еще не было ни одного партнера, когда еще не было ни одного чеха, у меня на душе было облегчение. Знаете почему? Потому что я поняла, что именно с нашим маркетингом, маркетингом в УХО, вы сможете построить хорошие и крепкие команды. Я сидела дома, подсчитывала этот маркетинг, считала и так далее, откуда чеки и так далее. То есть я сама, сама просто сидела, разбиралась в этом маркетинге, и я поняла, что это то, где нужно находиться. И слава богу, уже сколько лет мы здесь, и все свершилось, все, о чем мечтала. И слава богу, и финансовое благополучие, и команды у нас э, очень сильные и большие. И я перестала просто отвлекаться на продажи. Просто строить нужно правильно команды. Для того, чтобы выстроить большие команды, конечно, есть ответственность. Это очень серьезная ответственность. Если вы подписали человека, вы должны, естественно, уже его вести. Если, вы знаете, иногда подходят к нам люди и говорят, «Зуфия, вот у нас в том городе есть человек, мы подпишем его и так далее». Я бы, знаете, вот я все понимаю, что у каждого из нас есть люди в разных городах. Правильно? Знакомые? Знакомы в разных городах, в разных странах. Мы, конечно, душой хотим и того, и другого, и третьего подписать. И чтобы они там развивались самостоятельно. Бывает такое, скажите? Нет, нет. Такое бывает теоретически, но практически это не совсем так. Если вы хотите развить команду, работайте там, где вы в данный момент живете или находитесь долго. Потому что если вы хотите из этого человека, чтобы получился толк, с ним надо работать. Не просто подписали, по телефону созвонились, по скайпу поговорили, по WhatsApp переписались и так далее. Это не работа. Работает, когда вы рядом с ним, приглашает вам людей, вы работаете с этими людьми, учите, обучаете. Потом этих людей, те уже обучают своих, приводят своих знакомых. Вот этот процесс построения команды, этот процесс, он должен быть обязательным. С этим человеком он должен, он должен находиться не, не месяц и не два, а намного дольше. Когда мы начинали работать в Казахстане, Казахстан, поднимите руки, отзовите, где вы? Везде, да, и там, да, не слышу вас. А Киргизнан, поднимите руки, где вы? Так вас вчера было больше, а где вы сегодня вообще? Работают. Где вы? Киркестан, еще раз. Вас вчера было в сто раз больше, вы куда делись вообще? Они на холодных О, контактах. Господи. Холодные Знаете, контакты в Москве делают. глаза, что я честно сказать, Я даже не вижу балкон. Извините, конечно, но это так. На балконе есть Киргизстан? Все, молодцы. Когда мы работали в Казахстане, мы практически там жили больше трех лет. Больше трех лет. В итоге результат какой? Сегодня команды Казахстана, команды Киргизстана. Когда начался развиваться Казахстан, потом оттуда уже начали развиваться желтые вот начала она э, свою, Свой регион Киргизстан развивать и так далее И сегодня эти команды дают один из самых э, больших э, оборотов Сегодня в вот Домоголии стали, конечно, сильно развиваться, но, но эти команды на протяжении длительных лет занимали лидирующие позиции, понимаете? И будут занимать, правильно? Следующий наш, следующий наш регион был Азербайджан, но самое интересное, начинали это мы с Москвы все равно. Мы начинали с Москвы, работали здесь, значит, подписали тоже человека, она начала работать с нами усиленно. И через полгода уже неделя заработок был 2000 евро. Это недельный. И поэтому в Москве тоже у нас потом по, по, по, по другим городам начало все это развиваться. А, следующий регион а, у нас был уже Азербайджан. В Азербайджане мы жили почти год и три месяца, можно сказать, что жили. Потому что мы приезжали в Москву, там домой какие-то свои дела сделали, опять нам ехать надо туда. Приезжали в Москву, опять там два три 4, пять дней, опять ехали в Азербайджан. Практически, не проблема, мы там жили, мы сняли квартиру надолго, в центре там это был, потому что офис у нас там был в центре. И там мы жили. И таким образом, сегодня Азербайджан, где вы? Отзовитесь! Азербайджан, Турция, где вы? Там вы, да? Вы там! Молодцы! Тоже я очень довольна развитием этих команд, потому что именно там построение системы было. Именно тех регионов, где э, идет система, там идет развитие. То есть э, не так вот, что подписали человека в одном городе, в втором, третьем, пятом, и вы с ними на связи. Это не работает, это не приведет к большому развитию. Может быть, в виде исключения это может быть. Может быть, где-то человек самостоятельно начал работать, и слава богу, пусть. Но я беру общие статистики по работе, по опыту, как это происходит. Хотите развить какой-то конкретный регион, настройтесь минимум, ну, там, побыть хотя бы 3-4-5 месяцев, полгода, и раскрутить этот регион, если вы хотите, есть такое желание. Некоторые подходят, новички, говорят, вы знаете, вот мы хотим туда поехать, развивать туда-сюда. Наш совет какой был обычно? Если у тебя есть чеки уже, если у тебя есть опыт, если ты уже набрал знания, ты можешь ехать туда. У тебя чеки должны быть такие, чтобы ты спокойно снял себе нормальный отель, нормально питался, чтобы ты э, пробыл там несколько месяцев. То есть для этого должны быть заработки уже в компании. Если это есть, пожалуйста, возможно, езжай. Живи там какое-то время и раскручивай этот регион. Что было? Это было. А? Так, значит э, возвращаемся, потому что тема у меня была именно развитие команды, но 20 минут я не знаю, как за это, за это время вообще все это все рассказать, потому что на это надо очень много времени, чтобы по полочкам вам все разложить, что такое система и так далее. Если очень кратко, то это раз в месяц обязательно вы должны проводить крупные мероприятия. Раз в месяц в своем регионе вот тот, который раскручиваете. То есть ваши команды должны раз в месяц снимать хороший зал и проводить там BBS. Знаете, что такое BBS? Крупное мероприятие городское. Если в этом городе работают два, три, 5 представитесь, вы все собираетесь в одно и проводите раз в месяц крупные мероприятия. У вас в офисе должно быть расписание обязательно, что такое расписание? Вы должны собрать в своем офисе те люди, которые работают в вашем офисе, собрать лидерский совет. В лидерском совете вы выбираете председателя лидерского совета и заместителя лидерского совета, собираете всех активных лидеров ваших веток. Сколько в вашем офисе работает веточек? Одна, две, пять, десять. У нас в Москве работает несколько веток в нашем офисе. Мы не делим, это наша ветка, это не наша ветка. Вот они все собрали здесь совет, там есть председатель. Они собираются раз в месяц или два раза в месяц и составляют расписание на целый месяц. У кого есть офисы, поднимите, вот кто вот ответственный за офисы? У вас у всех есть расписание в офисах? Ну, наших-то я знаю, у вас у всех есть. А вот тех, которых я, к сожалению, не знаю, есть у вас расписание в офисах? Потому что я вам сразу говорю, если не будет расписание, нормальной работы не будет. Вы знаете как, хаотично по течению получилось не получилось получилось не получилось. А когда есть четкое расписание, в понедельник у вас стол проходит. ответственный кто? Какой такой такой. Если у вас презентация в понедельник, значит кто у вас ведущий, кто у вас читает первую тему, кто вторую, кто на мотивацию выходит. То есть это все должно быть расписано. Если у вас день здоровья, у вас тоже должно быть так, чтобы люди а, конкретно знали, кто ведет день здоровья. То есть у вас должно быть расписание на месяц вперед. Если сегодня май, у вас уже должно быть расписание на июнь, готово висеть в офисе. Вот это все делается заранее. И поэтому, если у вас крупные мероприятия, это опять-таки на доске должны вывешиваться все промоушены, все новости и так далее каждую неделю. Если не будет вывешен промоушен, дистрибьюторы, честно вам скажу, они забывают про промоушен. Ну просто вылетел из головы, он каждый день не возит. А когда в офисе висит на доске, постоянно на глазах он это все видит, это все реализуется. А, что такое система? Это вы должны, естественно, обязательно посещать все мероприятия, проводимые компанией какие есть, презентации и так далее, обучение. А, именно обучение — это очень движущая сила в нашей системе. Если будет обучение, у вас все будет выстроено. Если вы не ходите сами на обучение, ваши дистрибьюторы ходить как могут, если вы сами не на обучение. Я правильно говорю? Субтитры маркетинг — это бизнес дубликации. Что делаете вы, то будут делать и ваши. А, если вы хотите выстроить большую команду, крепкую сильную, вы сами должны обладать такими качествами, как ответственность перед своим бизнесом и честная работа перед своим бизнесом. Встречались лидеры, люди, даже лидеры, которые, работая в одной компании, почему-то себе позволяют работать еще параллельно какой-то компании. Кто такое встречал в жизни? Как вы считаете, человек может сидеть на двух стульях или одновременно жить в двух семьях? Или одновременно там что-то еще. Вот, так понимаете, такое возможно или нет в жизни? За всю... А? Ну попробуйте. Посмотрим, как это получится. А, значит, смотрите, уважаемые, если лидер работает в двух компаниях, его лидером назвать невозможно. Невозможно. За всю сетевую историю сетевого маркетинга не было ни одного серьезного лидера, который бы работал в двух компаниях. Таких не было и не будет. Это просто иллюзия. Это кажется, что работая в этой и в этой компании, у меня здесь будет успех и здесь. С этой компании я буду людей тащить сюда, а с этой компании тащить сюда. Это что вам? Товарообмен или что это такое? Или обмен людей в природе, как это назвать? Такого не было и не будет, не будет успеха ни там, ни там. Вы должны работать в одной компании. Работая в одной компании, вы, во-первых, честны сами перед собой. Сами перед собой. На вас смотрят люди. Вы не думаете, что если вы в другой компании подписали сына, или дочку, или внучку, или кого-либо, а сами работаете здесь, но ну, помогаете под дочкой, под внучкой, или под сыном подписывать людей, тащая людей с первой компании туда. Вы думаете, люди этого не видят? Или думаете, что людей... Э, так скажем, то есть не допускайте этих промахов. Это просто называется, так скажем, темные силы попутали. Поэтому ни в коем случае э, берегите свой бизнес. Бизнес вам э, строится. Вчера что нам UFA сказал? Сколько лет наша компания будет работать? Все вы слышали. Компания наша запланирована уже на 500 лет вперед. Вы понимаете? Это же сильная программа. Если у руководцев такой настрой, если у партнеров, у лидеров такой настрой компания существует долго. Да. Вы не думаете, что если я человек тоже. пошел в другую компанию, у него там ждет успеха. Господи, все зависит от человека. И потом сколько компаний, которые, ну, извините, я был многим компаниям вообще не доверяла. Надо доверять серьезным и сильным компаниям. Очень много было историй, когда люди метались по всяким финансовым пирамидам. В итоге это все разваливалось, и они возвращались уже, скажем, с С каким авторитетом они возвращались? Вы сами понимаете. Поэтому берегите свое имя, берегите свой авторитет. Не нужно отвлекаться туда, куда не нужно. Компания POCO дает все, что нужно. В каждой компании есть какие-то свои рабочие моменты, которые решаются в процессе работы. Поэтому вы, выбрав компанию, вот все лидеры нашей компании, которые успешны, которые имеют большие команды, которые много зарабатывают, достойно зарабатывают. Это люди, которые работают только в одной компании. Скажите им, идти в другую, потому что оттуда пусть людей вести. Они на тебя посмотрят так, что скажут, что у тебя все нормально с головой. Понимаете? Поэтому, уважаемые партнеры, сейчас очень много новичков сейчас сидят в зале, я знаю. Сейчас очень много, может, даже гостей а, сидят в зале. Это а, мой совет, потому что мы прошли это все. Не надо искать в других компаниях чего-то лучше, потому что здесь компания дала все, что нужно. Один из самых сильнейших продуктов, один из самых выгодных маркетинг-планов. То, что делает руководство для нас, слава богу, мы должны сказать и поблагодарить руководству за это. Есть, конечно, рабочие моменты, которые все это решается и так далее. Но мы берем в общем. Все уже сигналит, уже пора уходить со сцены. Поэтому. Много что нужно сказать, когда-нибудь еще с вами встретимся, поговорим. Я вам от всей души желаю всех благ. Хотите мощных чеков, хотите сильной команды, будьте преданы в первую очередь себе, компании. И изучите как следует продукт. Результаты сумасшедшие на продукции, результаты просто потрясающие на бэме. У кого сильнейшие результаты были, сильные результаты по бэму есть, поднимите ручки. Смотрите, у всех, практически у всех очень серьезные результаты по БЭМу, по продуктам. Это только начало. Сейчас у нас выходит новое поколение БЭМа. И таким образом, сколько Уфей сказал, каждый год будет новых продуктов? 10 новых продуктов будет выпускаться каждый год. Мы, конечно, этого ждем. В общем, одним словом, уважаемые партнеры, я просто уже должна освободить сцену. Тема развития команды – это тема многочасовая. Но я постаралась Элементы, как бы сказать, чтобы вы понимали. Преданность, ответственность, честный подход к бизнесу, расписание, постоянные мероприятия, обучение, обучение обязательно. Спасибо вам большое.